Сегодня по-настоящему прекрасный осенний день, замечательный. Вот этот центр культурный Сеатла, он многофункциональный. Здесь люди приходят и отдыхают по-настоящему. Не назойливый сервис, не видно ни полицейских, ни работников, ни дворников. Как будто бы вот все так и должно быть, как будто бы так от начала. Но понятно, что во всем в этом огромный труд чтобы содержать эти великолепные здания, эти великолепные площадки, лужайки в этом дивном состоянии. Это огромный-огромный человеческий труд. Он совершается. Зачем? Он совершается, чтобы общее культурное состояние граждан штата, города росло, потому что это очень важно для производительности труда, для процветания страны. А Здесь вот семьи, молодые с детьми, приходят, отдыхают, и дети получают... Стандарт будущей взрослой жизни здесь, в этом парке, замечательном, в этом культурном центре Сиатла. Приглашаю вас приехать сюда и все это увидеть.